друзья всем привет я вас рад приветствовать на своем канале мотивация для карбана на этом канале вы найдете для себя разные полезные ресурсы а также я показываю где я сам лично зарабатываю куда я вкладываю деньги и тому подобное так что если этот канал вам будет полезен да подписывайтесь на него ставьте лайки под видео наблюдайте Сегодня речь пойдет о криптобирже бирже Binance. В принципе, видео будет полезно для тем, кто занимается криптотрейдингом, а также вкладывает свои активы в любые проекты, крипто-проекты. То есть покупает монеты. Да? Лично я очень доволен этой биржей. Потому что я считаю, что эта биржа одна из самых крутых бирж в мире. И на мой взгляд она топ-1. Потому что защита у нее классная. Во-первых, хочу подчеркнуть, что они не лочат счета пользователей. Очень расширенный функционал. Удобный в использовании и тому подобное. В сегодняшнем видео я вкратце покажу как происходит регистрация как можно завести туда деньги криптовалюту как вывести ее и тому подобное ссылочку вы найдете под видео и желательно чтобы эта ссылочка вела бы вам вас на сайт который начинается hash да, то есть это протокол чтобы не было фишингового сайта потому что люди попадаются на фишинговые сайты и просто заносят туда деньги заводят и теряют также будет под видео в текстовом файле такая очень подробная инструкция как проходит регистрации и тому подобное, да, вы тут все найдете в картинках и очень подробно все расписал. Ну что ж, перейдем на сайт, здесь он на английском, но у него есть много поддерживать языков, вот здесь, да, мы можем нажать на русский, так будет попроще и пройдем регистрацию, нажимаем зарегистрироваться, кстати, хочу подчеркнуть, что у меня три аккаунта на этой бирже. Да? Только смотрите, здесь есть партнерская программа, аккуратно с ней. То есть, если один по другому будет себя регистрировать, с разных IP и на разные почты. Так, сюда вбивается email. Желательно, я подчеркну, желательно и советую от Google email. Не email, не Яндекс и тому подобное убиваете gmail свой пароль создаете сложный подтверждаете пароль Реферальная идея это опционально да но вы когда перейдете по моей ссылочке тут должно автоматом подставиться нажимается я согласен зарегистрироваться все попадете в свой кабинет я сейчас не буду это регистрировать новый аккаунт потому что у меня есть и так три, я просто перейду в свой один из аккаунтов и покажу как это все выглядит вот я перешел в свой аккаунт здесь э, что могу сказать что вы можете даже не верифицировать этот аккаунт и вы будете выводить 2 btc в сутки да? я лично прошел верификацию, подтвердил свою личность и могу выводить 100 битков в сутки также включите вот это, он, чтобы это было бы 25 дисконт на их внутреннюю монету BNB. Смотрите еще, включите антифишинг код. Change нажмете, да, здесь, ну, давайте я на русский переведу. Вот здесь изменить, да, и там себе создадите любой код. Все подробно есть расписано в текстовом файле. Вот здесь. Я расписал, если что, заходите и смотрите вот здесь. Что дальше? Проделали эти движения. Здесь есть вот, да, кстати, реферальная. Мы можем нажать на реферальную программу. Этот аккаунт у меня уже давно. В нем уже есть 134 пользователя. И они мне принесли то есть я получаю определенный процент да? 20 процентов их с комиссией. вот столько я заработал здесь найдете свою реферальную ссылочку вот айди ваш будет и тому подобное давайте перейдем в баланс вот здесь средства баланс Здесь много, да, монеток, вот видите, разные. Чтобы пополнить аккаунт, вы можете перейти вот две средства баланс, да, депозиты. Можно так вот сделать депозит. Выбираете монету. Вводите, да, здесь любую монету, например, BTC. Нажимаете. Вам выдается ваш кошелек. Копируете адрес и уже пополняется, да? Пополнение чуть-чуть идет дольше, но стабильно, как говорится. Так вот, такими способами. Можете. Здесь баланс. Смотрите, что еще хочу сказать. Вот можно скрыть нулевые балансы. У вас будет показано, что у вас есть на сегодняшний день. Да? Например, у меня здесь есть их внутренняя монетка BNB. И подчеркну я лично на этом аккаунте имея здесь две монетки почти три на другом аккаунте имею больше я hold you, да, ну то есть буду держать их долго потому что бинанс он расширяется их монета будет расти это личная моя инвестиция но вы присмотритесь к этому конвертировать в бнб да когда у вас есть монетка BNB вы можете конвертировать в BNB, то есть если у вас рефералы есть они что-то покупают вот это называется остатки да или ваши остатки с торговли или реферальные остатки это те балансы которые невозможно продать то есть минимально да и вы можете заходить и смотреть да если с вашей торговли здесь появляется просто конвертируйте в бмб вот такая сумма. Да, например, с четырех коинов у меня получилась такая. И я конвертирую просто, вот, нажимая «Confirm». Да, и эта сумма перейдет на основную мою монетку. Так каждый день мне капает с рефералов, да, с моей торговли, если я здесь на этом аккаунте торгую. Но в принципе я здесь почти не торгую. Торгую на других аккаунтах. Но показываю, как это все происходит. Да. Вот Конвертируется криптопыль, так сказать. Так э, как завести, я вам показал любую монету. Вот видите, можете депозит нажать и выбрать, какую вы хотите. Также происходит и вывод: любая монета. Вывод, например, биткоин, вывод, нажимаете. Здесь подставляется ваш адрес для вывода. То есть, где вы держите на холодный кошелек, не холодный. Подставляете, нажимаете на баланс. Общий баланс, да, например, какой там у вас будет. И совершите операцию. Придет, э, придет ссылочка на почту. Но перед этим я забыл упомянуть, что включите двухфакторную защиту от Google. Также все есть описано у меня в текстовом файле вот здесь. Как подключить, что, какие действия проделать. Это обязательно. Они даже требуют, чтобы была подключена защита. Так, вывод показал. Чтобы торговать на этой бирже, заходим сюда. Есть основная, есть расширенная. Ну, для новичков, да и в принципе я сам пользуюсь основной. Более простой такой интерфейс. И здесь вот подгружается графики. В этой графе вы можете выбрать, какие пары bnb пары, BTC, QSD. Сейчас alt Здесь вот эфир, Ripple. И все. Здесь у вас будет баланс в битках или в USDT, смотря в чем вы сейчас торгуете, вот, например, BNB. И покупаете себе монетку. Здесь стакан, здесь покупка, здесь продажа. Можете, когда переходите, сразу нажимаете 100%, то есть купить на весь свой баланс эту монету. И. Да? Нажимаете купить, здесь появляется открытый ордер. Можно отменить, будет здесь нажать. Также и продаете. Можно э, по рынку покупать, можно стоп-лимиты стоп выставлять. То есть, у вас есть куплена монета, вы хотите продать, нажимаете стоп лимит, убиваете цену, которую вы хотите. Например, куплена она здесь. Хотите продать вот здесь, забиваете вручную цену. Также повторяете ее, количество вводится, сколько вы хотите продать. Здесь вам будет показана сумма, на которую вы продадите, и нажмете продать. Будет у вас отложенный ордер. В таком вот принципе, и я работаю. И если вы зарегистрируетесь, и вы также будете работать. Конечно, можно перейти на расширенную, но она большая такая и подгружает комп уже как говорится так вот можете здесь на расширенный попробовать но ну, я расширенный не пользуюсь я пользуюсь вот простыми интерфейсами и тому подобное что еще можете здесь нажать на человечка нажать на свой email попадаете обратно на эту страницу и здесь вводите уже повторюсь антифишинговый код можете включить sms и подрубить google аутентификатор это обязательно опит, но ну, это для более расширенных которые работают через сторонние сервисы как бы все на этом наверное я закончу свое видео в принципе что не недос... досказал в этом видео, все есть в текстовом файле. Это не файл, а ссылочка, да? Все здесь в текстовой инструкции. Все подробно расписано. Так что вот такой сервис. Я еще раз повторюсь. Он мне очень нравится, и в принципе могу еще рассказать, что самая серьезная битва на мой взгляд. Потому что и мает, и крадут, и тому подобное. Ну, тут, тут, здесь я еще ничего не терял, и этим доволен. Так что спасибо, друзья, за внимание. Если понравилось видео, оно будет вам полезным, подписывайтесь. Еще раз говорю, на мой канал, наблюдайте за ним. Я здесь выкладываю разные полезные штучки, интересные проекты, на которых можно соубить хорошие деньги. Но с умом, ребята, с умом. Только свободные средства инвестированы. Есть свободные средства? Смотрим, присматриваемся, заходим. Нету, проходим. Сидим ровно, дышим также же. Еще раз говорю, поделитесь моим видео в своих соцсетях, подпишитесь на канал, прокомментируйте его, поставьте лайк, дизлайк. А всем желаю крепкого вам здоровья, добра, позитива, всего-всего самого наилучшего. С вами был Владимир и до новых встреч. Всем пока.